численность населения земного шара вот с тех самых 7 миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до 2,5, 2 или даже полутора миллиардов человек. Трехкратным сокращением численности населения было бы просто немыслимо, хотя ровно об этом и говорят серьезные ученые. Прошедший век привел к перелому всех трендов и в потреблении материалов, и в промышленном производстве вместе с техносферой, и в энергии. И самое главное, он, очевидно, привел к нарастающему конфликту всего этого с природой. Если это так, если очевиден такой перелом в 20 веке, а мы с вами уже сегодня живем в 21-м, наверное, правильно задаться простым вопросом. Что дальше? Что будет происходить на следующем этапе? Чего можно и нужно ждать в уже наступившем первом веке? Надо прямо сказать, что первая мысль, ну как сложилась, пусть оно так и продолжается. Иными словами, первая мысль в первом веке продолжить тренды до XX. Ответ простой. Это невозможно. При самом большом разбросе мнений экспертов, ученых, аналитиков, сегодня абсолютный консенсус прогноза состоит в том, что в 21 веке продление трендов 20 немыслимо. Этого быть не может просто потому, что физические пределы существуют у ресурсов всех видов ресурсов на нашей планете Земля. Это означает, что сценарий продолжения роста – Исключен такого сценария в той же динамике, которая сложилась и нам известна, и с этой динамикой мы провели всю свою жизнь. Этой динамики больше нет и быть не может. Мало того, хорошо известно, что есть очень серьезная и очень влиятельная группа ученых, которая видит картину гораздо более пессимистично, а точнее практически катастрофично. Эти люди говорят о том, что нам предстоит не просто стагнация, а нам предстоит качественно новая ситуация с радикальным сменом тренда из движения вверх в движение вниз. И это весьма серьезные люди, это вовсе не какие-то маргиналы. По сути, я говорю о хорошо известной группе экспертов, которые в 70-х годах прошлого века создали римский глуп, Аурелия Печея, Денис Медоуз... Это команда людей, которая продолжает работать дальше, и они с серьезными расчетами и со своими аргументами говорят о том, что единственный сценарий, который нам предстоит, это сценарий близкий к катастрофическому. Но ну, представьте себе здесь кривая такая условная, но по сути речь идет о том, что численность населения земного шара, вот с тех самых семи миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до двух с половиной двух. Или даже полутора миллиардов человек. Это трех-четырехкратное снижение численности. Это тренд, который ни человечество, ни земной шар не переживали никогда в своей истории. Такой сценарий является абсолютно катастрофическим, с последствиями масштаба которых пока еще мало осознан. Честно говоря, мне кажется, независимо от того, являешься ты сторонником такого подхода или противником, но что абсолютно очевидно, что все мы должны сделать максимум для того, чтобы этого не произошло. Есть дети, есть внуки. Сто лет – это не тысячи лет. Это вполне обозримый период времени. И заложить тренд с трехкратным сокращением численности населения было бы просто немыслимо, хотя ровно об этом и говорят серьезные ученые. Сформулирую суть того, о чем говорил. В моем понимании… Перед человечеством, сейчас, в 21 веке, стали качественно новые вызовы, и мы погруженные в наши текущие проблемы с динамикой развития экономики, ВВП, долгами, инфляцией, не всегда видим за пределами этой проблематики. Масштаб этих проблем беспрецедентен. Никогда раньше человечество не сталкивалось с такими проблемами. В то же время я пытался показать, что и наша страна способна внести реальный вклад в решение этих беспрецедентных вызовов. Спасибо за внимание. В первобытном обществе люди жили небольшими группами – охотников, собирателей. Ну, Связанные родственными вузами примерно 25-30 человек. И сейчас можно такие группы встретить в тебрях Амазонки. У нас, кстати говоря, на севере э, России тоже племена живут именно таким образом. Так? Вот в таких группах отношения были доверительные, как в семье. Примерно 10 тысяч лет тому назад люди научились выращивать злаки, пшеницу, рис... И научились скотоводству. То есть они уже стали не охотниками, а разводителями, скотоводами. Это привело к тому, что резко увеличилась численность населения. Так, и возникли большие сообщества по 10-20 тысяч человек в которых доверительные отношения, семейные отношения, не могли быть просто по определению. Слишком много людей. Вы не можете быть в Москве, где проживает столько народу, родственникам всем. Вот. Но дело в том, что люди очень сильно различаются. И не только ростом. Одни агрессивны, и способны унять свой страх, свой инстинкт самосохранения. И если их одолевает жажда наживы, желание похвалиться своим богатством, они влезут в любую драку, они будут применять свою силу. А вот есть другие люди, вы, наверное, их встречали, они большие, сильные, добрые, так, но совсем не хотят вступать в драку, и они скорее будут крестьянами, так, будут хорошими семьянинами. Поэтому в древних обществах возникло такое разделение. Возникли группы специалистов по насилию. Князей со своими дружинами, готовых силой и угрозами заставить пахарей, скотоводов, купцов платить дань. Это очень похоже на то, что происходит в наших тюрьмах. Так? Или то, что происходило в начале 90-х, когда бандиты облагали данью э, первых предпринимателей. Э, в институциональной экономике Таких специалистов по насилию называют оседлыми бандитами. Но ведь известно, что данью крестьян облагали и пришлые бандиты. Да. В первых государствах часто власть устанавливала пришлая группа специалистов по насилию. Яркий пример приход на территорию славянских племен и захват власти скандинавскими грабителями. Князьями Рюриком и Ольгердом, которого у нас называют Олегом, с дружинниками своими. Или восстановление власти Чингисхана над славянскими племенами. Основное отличие оседлого бандита, князя, автократа от кочующих бандитов, то есть князя Игоря от хазар состоит в том, что ему и его дружине выгоднее не забирать весь урожай у крестьянина, не обрекать его на голодную смерть, а довольствоваться, ну, допустим, половиной или двумя третьями этого урожая. Так? Частью. Зато получать дань ежегодно. Дань, она была грабежом, чистой воды грабежом. По принципу «или отдавайте, или убьем, и все заберем». Вот точно так же сегодня силовики облагают данью мелких предпринимателей. Они говорят «плати за крышу, или мы найдем причину, за что тебя посадить». В России больше 120 тысяч человек сидят, в тюрьмах по надуманным предлогам.